Публикация 18 марта 2022 года от Дон Донфильм на портале Яндекс.Дзен. Русский смысловой кинематограф. Кинематограф является мощным стратегическим инструментом формирования общества. Воздействует на сознание, подсознание и надсознание человека используя весь арсенал звуковых и визуальных методов воздействия через символы, знаки и образы. За пределами смысла. На них все внизу держится. Смыслы невидимы, а вот зримо они проявляются через символы. Символы производят знаки. Знаки крутятся, вертятся, проникают в сердца, выполняют свою работу и рождают в человеках образы. Образы мелькают вспышками. Плетут мысли и выходят наружу в виде слов создавая информационные поля. Именно посредством кинематографа происходит моделирование поведения человека, его образа жизни и направления движения общества в целом. Какой образ жизни формирует существующий кинематограф? В каком направлении мы движемся? <музыка> Уверен! идешь но указатель все вот и прут по указателям не знаю дорог не задумываясь кто поставил указатели зачем поставил и куда они приведут и ты ж не все российский кинематограф находится в упадке и действует в интересах противника работает на деградацию общества на формирование потребительской модели жизни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 где самобытность заменяет подражательство, непредсказуемость штампы, осмысленность вместо бестолковости, созидание вместо разрушения. Что? Ты кто такой, профессор, академик? Да играйте. Ученок степень есть? Все, ничего не Добро, Добро пожаловать, пожаловать отсюда! Киностудия Киностудия Донфильм. Это не только место создания фильмов различных жанров художественных, образовательных, документальных, игровых и мультипликационных. Киностудия «Донфильм» — это территория обретения смыслов. Это ось елы, которая раскручивает вокруг себя пространство, создавая новую реальность. «Совместное бытие, общинное устройство, артельный принцип производства, круговая порука, за вину одного отвечают все, но и все разделяют успех каждого. Не лживое наше и уродливое мое, но гармоничное свое. -фильм» – это проект, в котором есть место артелям и мастерским, здравницам и экопоселениям, своим школам и своим обретателям ИЗ. Но и на самом верху изобретателям они ничему не учат. Они заняты обретением ИЗ. Это проект, в котором опыт прошлых поколений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 момент силы. Наша задача не только спроектировать справедливое будущее, но и показать пути и этапы его реализации. Их задача преподать урок. Пре-подать. Обрисовать беду до того, как ты столкнешься с ней. Донфильм это не коммерческий проект, не рупор чьей-то пропаганды, не авангард борьбы с системой и не заветно баррикады. Донфильм Проект, где каждый участник горит желанием не взять, а добавить. Ответы нашего оживительного абрикосового пирога. Донфильм – это желание создать новое справедливое общество. И именно это желание объединяет людей и делает их своими. Ты это увидишь в своих в плане синашем. Новые обстоятельства открывают новые возможности. Благодаря тому, что появилась большая вероятность некоторых ограничений на территории России, мы открыли для себя широкий диапазон возможностей платформы Яндекс.Дзен. Вконтакте мы точно не оставим, но много интересного можно будет узнать именно на дзен канале Донфильм. Я буду играть за медведя? Ну, надеюсь, если не соблазнят иные.